Добрый день! Пришло поговорить время о помидорках, о том, как их я выращиваю на своих шпалерах без подвязки. Ну, как без подвязки? С подвязкой, но ну, легкий способ. Сначала трудно было, конечно, сделать такое, но ничего, постарались и сделали. Помидоры у нас Санька, но это не Санька, Санька вообще низкорослый, а это нас немножко обманули сортом, но сорт очень хороший. Этих подпорок очень надолго хватает, так как они железные, их красить можно покрасить, можно не красить. Вот это двухсторонняя подпорка, она высотой 2 метра, колечки сделаны с арматуры, колечко с проволоки согнуто и здесь защипчик такой вот, расстегивается, застегивается. То есть помидорка по мере роста растет и ее вставляем в это колечко. И защелкиваем. Можно не защелкивать. Если она выпадает, лучше застегнуть. Дальше растет следующее колечко. И так до того уровня, как вам нужно. Вот высокая помидора. Вот это это арматурина длиной 2 метра и 40 сантиметров уходит в землю. А здесь приварено кусочек арматурины для того, чтобы ногой глубже вдавить в землю, чтобы не шаталась. Вот она упор хороший стоит. И помидоры держатся плотно. Вот видите, сколько надо стволов, столько и входит в эту сторону, в эту. Мы сажали в прошлом году по две помидоры, одна с этой стороны, одна с этой. А в этом году вот в данный куст одна помидора растет. И урожай неплохой, один куст пошел. Урожай неплохой, вот следующий куст вам покажу. Односторонние. Тут односторонняя, тут это были двухсторонние, то есть с этой стороны колечко и в эту сторону колечко. Удобно очень. А если вам не надо экономить место, можно одностороннее сделать, просто одно колечко. Больше проветривания будет, и кусту будет намного удобнее. Здесь у нас цветочки уже пошли, уже осень, уже не следим Там за цветочками, помидорки отходят. Помидоров очень много у нас очень жарко э, в одессе и поэтому они быстро сохнут и отходят огурчики уже отошли Скажи, вот оранжевый апельсин нам сказали но не знаю как правда он называется золотое а золотое сердце тоже неплохие помидоры высокие вот хорошая смотрите какая мощная помидорка вот это мне нравится в руку берешь плотненькая такая хорошая. В этом году мы свои семена не сажали на рассаду, что мы уезжали в Карпаты. Не успели. Купили на привозе. Купили на привозе и получилось то, что получилось. Вот неплохой сорт помидоров. Тоже вам покажу оранжевый, Тоже очень высокие. Вот покажу выше моего роста. У меня все на стойках. Все-все, нигде деревянных колышек, ничего нет, только стойки. Муж постарался, теперь много лет пользуемся этим вариантом. А это Дебрау, она должно быть немного крупнее, но она мелковатая на мой взгляд. Ой, отпала помидорка. Но тоже похоже, сливка, все как есть. Высокая, очень высокая помидор. Потом в конце нужно прищепнуть чтобы уже дозревали те помидорки, которые набрались, потому что уже осень, им уже расти дальше не надо. Так она будет расти и расти бесконечно. Это такая сортовая у них политика. А это у нас микада, уже остатки микады, куст пропадает уже. Вот смотрите, какая микада. Микада, это, конечно, микада. Она мясистая, красивая. Смотрите, какая помидорина висит. Сказочная, салатный сорт. Я их даже закручивала в баночки по половинке, по четвертинке. Тоже очень вкусно получается. А вот, посмотрите, куст засох, а сколько на нем помидор. Какой хороший сорт. А вот этот. А листья у него такие красивые, обалденные. Смотрите, что же это за сорт, интересно, подсунули нам. Перцы вон, у нас просто так растут на земле. Посажены друг без колышков, без подвязки, без ничего. Они хорошо растут, не падают. В общем, всем советую делать такие подпорки замечательные. Ничего сложного. И облегчает труд человека. Намного легче ухаживать за помидорками. Вот у меня стойка. Пустая стойка. Я хочу вам показать, сколько колец. Вот На этой стойке один, два, три, четыре, пять колечек. Это, на де это для Дебарау мы делали. А дебрау очень высокие. И хорошо они растут. Вроде бы подробно все сказала. Вот это общий вид моих помидоров. Остатки уже остались. Урожай собран. Все на стоечках, как вы видите все помидорки на стоечках а низкорослые у нас низкие стоечка. для микады есть другие немножко стоечки, сейчас вам покажу для... вот такие стоечки низкие, это для микады тут тоже диаметр 30, да? 30, такой же диаметр внизу также приварен кусочек а для... Ой, отрывал, отпала чуть-чуть это а вот с проволоки, там... да? С Это с проволоки. Кусочек э, проволоки приваренного да, для да. того, чтобы ногой упереться, и оно входит легче в землю. Вот такой высоты. Оно где-то по пояс мне, да? да? Пояс полтора метра. Это для микады, для Санька, для низкорослых помидор. Да. Два колечка. Вот так вот землю. Раз. Раз прижал, да. и все. все. Надо, и оно не шатается надо, ни в какую... Навозок ставил помидорку очень удобно а верх вот этот чтобы не наколоться мы берем от кваса от пива баночку вот так сверху и оно тарахтит еще таким можно перемычку приварить вот так вот вот здесь руки не доходят он получается низко если наклоняюсь, чтобы случайно не уколоться одеваю баночку так точно не уколешься глазом а здесь у нас хочу показать вам облет молодой пчелы и посмотрите, что творится, как они работают себе на моей, пасеке. на моей пасеке, трудятся для меня. Это молодые пчелки летают, а старенькие, прошлогодние, чуть меньше энергичны, но тоже работают хорошо. А здесь у нас вода. Пчелы пьют воду. Там положили доску. Или пенопласт что там? Доска. Доска. Чтобы они не тонули с щелями. Вода просто. Чтобы они пили далеко. Не искали себе воду. Поставили рядышком воду. Сейчас не пьют. Есть взяток. Сафора немножко еще. Свитет. Сафору таскают. А молодая пчелка вон облетывается. Сейчас. Я ближе боюсь к ним подойти. Ну ты боишься? Они меня сожрут своими... Ну, покажу. А так гудят, стараются. Пасека у нас небольшая, стационарная. Улики, лежаки. Были Леш... высокие, ты переделывал, да? Да, были. Вот такие были. Да, были высокие. Но мне тяжело с ними работать. Спина. А с лежаками удобно, потому что пасека стационарная. И расположены на бревнышках да да да ну чтобы на земле не стояли, чтобы влагу не тянуло, да камушки, бревнышки, бревно перепилили, ой, они со всех сторон летают, надо отсюда уходить, а здесь у нас молодые петушки подросли, скоро будут петь, они у нас певцы, это наш старый арпентон поет Алис? Алиса, лиса, чуть моя маленькая девочка. Скоро начнут петь. Они уже несут яички. Мы их в инкубатор яйца ложили в мае месяце. И вот это вот август. Четыре с половиной месяца курочки... Уже скоро будут нестись. Старые хорошо несутся. Это не сушки, они мелкие. Это не мясо-яичная порода, горн порода. А яичная. Просто яичная. Они меньше кушают. Вот те мясо-яичные едят постоянно, вот те желтые. А эти намного меньше кушают, а этот все время поет, не петушок. Они когда были маленькие, они все время перелетали через этот забор. Они у нас летчицы, перелетчицы. Высота, конечно, высокая, метра два с половиной. Но для них это не предел. На дерево, на шифер и полетели. Сейчас уже перестали летать немного. Наверное, повзрослели, поумнели. Сейчас покажу вам яйца какие. Вот они сидят, несут яйца. Вот прям только снесла яйцо. <смех> <смех> Уникальный кадр. Вот снесла яйцо и кричит, ругается. Я ее потревожила. Такого еще не было. <смех> Пришла, говорит, и тревожит меня. А это мы поставили им искусственные яйца, деревянные, чтобы они знали, где несли, нести, чтобы они не путали свои Гнезда. Это а было и на улице, неслись. Везде. Яички у них нормального размера. Вот смотрите. Курочки маленькие, но яйца очень хорошие. Вот другая возмущается. Я вам снимала ролик, как я боролась с и Хочу показать вот результат. Смотрите. Дерево не пострадало. Листики отпали. Те, что я обжигала. Все, у нее порядка. Груш будет много. Зато гусеницы ни одной не осталось. Замечательный метод. Пробуйте. Все получится. Следующий ролик я сниму о ремонтантной малине. Как за ней ухаживать осенью. Спасибо всем за внимание. Всем удачи. Всем пока. Всего вам доброго!